Очень важно. А Таня хочет замуж за миллионера, так же как Оксана, Наташа и Вера. А Маша хочет замуж за Брэда Пита, особенно когда две бутылки распита. А Катя? Хочет замуж за футболиста. Сама она подсушена и мускулиста. Она постит в сеть эротичные видео, но только у нее ничего не выйдет. А кто выйдет замуж? Наверняка лишь то, что хочет замуж. Что красивая, дерзкая, цельная А которая ставит реальные цели А каждая букашка, вот каждая макрица, Каждая принцесса хочет за принца Но это закон испокон веков Принцессы выходят за мутаков А у вас от этой песенки дыбом волосы А у меня есть Нету голоса, и это бесконечно тупое видео, но я не собираюсь на Евровидение, а я вообще никуда не собираюсь, А у меня есть штопор и ящик Сабирави. А кто не знает, Сабирави это винчик. А выйти замуж — это инск... Э, динчик. Ведь кто выйдет замуж? Наверняка лишь та, что хочет замуж за мутака. Не та, что красивая, дерзкая, цельная, а та, которая станет реальные цели. Ведь каждая букашка, вот каждая макрица, каждая принцесса хочет за принца. Но это закон испокон веков. Принцессы выходят замуж. Можно дальше вас встретить. Спасибо, дорогие да.